Здравствуйте, коллеги, меня зовут Антон, я являюсь сотрудником компании Кьюб Group. И сегодня я хотел бы вам рассказать про фронтальные посудомоечные машины. В любом заведении необходимо мыть посуду. Это могут делать сотрудники, которым необходимо платить зарплату, либо вы можете экономить свои средства и пользоваться посудомоечными машинами. Иногда неопытные рестораторы вместо профессиональной машины покупают бытовую. Так делать не стоит. Промышленное оборудование намного мощнее. Профессиональная фронтальная посудомоечная машина также компактна, как и бытовая. Ее можно установить даже в небольшом помещении. Полный цикл проходит в два этапа – это мойка и ополаскивание, и длится он от 3 до 6 минут. В течение часа можно обработать 35 кассет а время непрерывной работы фронтальной посудомоечной машины составляет не более 5 часов. Загрузка кассеты производится с передней стороны машины. В рабочей камере есть два душа, верхний и нижний. Вода нагревается встроенным теном, и дозатор моющего средства подает его в рабочую зону. Бывают машины с возможностью подключения к холодной воде, например, Apache AF501, и также с возможностью подключения к горячей воде. Это модель AF500. Машины могут комплектоваться дозаторами моющего и ополаскивающего средств и также помпы принудительного слива воды. Для установки машины вам необходимо подключение к водопроводу и канализации. Вода расходуется очень экономно. Машина подходит для небольших кафе, бестро и фастфуда. Желательно в комплекте с посудомоечной машиной покупать ванну, где вы сможете удалить крупные остатки пищи, и также стол, где вы можете высушить посуду. Машину можно установить на стол или на подставку высотой от 30 до 50 сантиметров. Так вам будет удобнее с ней работать. Большинство посудомоечных машин позволяет вам выбрать э, напряжение при подключении 220 или 380, в зависимости от возможности вашего заведения. Также важно, что размер загружаемой посуды ограничен, поэтому утварь должна быть примерно одинакового размера. Чтобы решить, подходит ли вашему заведению та или иная посудомоечная машина, внимательно изучите ее характеристики и возможности своего предприятия. Убедитесь, что производительность посудомоечной машины будет достаточной. Это один из самых важных параметров при выборе. Подобрать необходимое оборудование вы можете у партнеров Apache Lab.